это юность моя Звук поставим на всю И соседи не спят Тот под нами внизу Вы простите меня А потом о любви Говорить до утра Это юность моя Это юность моя Знаю, мы сегодня Точно не уснем.